Я приветствую всех на моем канале. Здравствуйте, мои дорогие! Тема нашего сегодняшнего расклада что человек чувствует, думает, как относится, какие планы у него и какие действия по отношению к вам он проявит. Расклад этот для девушек на их молодых людей. Если хотят мужчины посмотреть, на своих девушек, я чуть попозже сделаю расклад для вас. Значит, смотрите. Это король чаш. Человек эмоциональный, добрый, отзывчивый, любящий путешествовать. Король пик. Умный, образованный, занимающий какой-либо пост. Король посохов энергичный, целеустремленный, страстный, сильный, король Пентаклей, добрый, заботливый, больше такой о доме заботящийся, серьезный человек, материально обеспеченный, может быть, даже бизнесмен. Загадывайте девушки и женщины. Выбирайте своего короля, нажимайте на паузу, если вам надо, потому что расклад вы знаете онлайн. Сосредоточьтесь и выберите интуитивно своего мужчину или парня, кто на кого гадает. Я думаю, вы выбрали и приступим. Что человек о вас думает? Так, наверное, мы начнем с одного. Вот кто выбрал короля? Кубков, чаш. Ему мы будем делать расклад, что он о вас думает, что он к вам чувствует, что хочет от вас, что планирует с вами и какие действия от него ждать. смотрим что он думает о вас надеется что вы с ним пообщаетесь позвоните напишите ему что чувствует к вам у него на душе боль от расставания видимо вы расстались с человеком или переехали в другой город но очень тяжело от этого что хочет от вас Хочет определиться уже относительно, чтобы вы выбрали его, перестали от него отгораживаться, держаться подальше, чтобы сделали выбор на нем, что планирует. А нет у него никаких планов. У него желание, можно сказать, покинуть этот мир. Нехорошие мысли у него. Нету планов никаких. Либо полностью, чтобы все закончилось. Ему самому надоело вот это вот состояние неизвестности. И какие действия от него ждать? Действий тоже никаких не ждать. Человек будет просто мечтать о том, чтобы вы были вместе. Вот такой расклад получился на короля кубков. Так, мы его убираем и переходим королю мечей что же этот человек хочет от своей дамы смотрим что он думает о вас что чувствует к вам что хочет от вас что планирует с вами и каких вам действий от него ждать. Что он так приворачиваем, что он думает о вас. У него очень хорошие мысли, он готов вас защищать, быть для вас ангелом-хранителем. Вот такой вот у вас мужчина. Значит, мои карты не хотят браться. Так, что он к вам чувствует? Значит, чувства у него тоже очень хорошие. Он вам готов подарить все. У него очень сильные к вам чувства. Он всего себя вам отдает. Что он хочет от вас? Так. Он хотел бы, чтобы, знаете, внезапно вы почувствовали к нему легкость, чтобы либо подумали о нем легко, не заботились, не переживали о будущем, там, что будет, как. Просто относились легче, думали о нем, без забот. Что планирует с вами? Планы он вроде бы и хочет создать семью, но что-то его не дает ему... Сомнения. Какие-то сомнения его гложат. Сейчас вытащу еще одну карту. Почему же у него планы усомниться? Чем-то вы его разочаровали. И каких же вам действий от него ждать? Действия у него... Он будет думать обо всех трудностях. Пока он ничего не проявит. Пока он будет только размышлять, планировать, взвешивать все за, против. Вот. Это расклад на того, кто выбрал короля пик. Все, девчонки, зависит и в первом раскладе, и во втором в чем-то от вас. Смотрим на того, кто загадал короля посохов что же этот человек хочет ой думает о вас извиняюсь чувствует к вам хочет от вас планирует с вами и каких действий вам от него ждать? Что же он думает о вас то же самое что было и во втором раскладе точно такой же у вас молодой человек Он хочет вас оберегать быть для вас ангелом-хранителем что он чувствует к вам его чувства больше, знаете, они объемлют в себе все. Но это не страсть, это более мыслительный процесс. Какая вы хорошая, сколько, можно сказать, что оценка вас. Вот на чувствах он вспоминает все, что у вас хорошо, и думает об этом. Что он хочет от вас? Надеется создать с вами семью. Что вы выйдете за него замуж. Что планирует с вами? Планирует куда-нибудь поехать отдохнуть. Вдвоем. И каких вам действий от него ждать? Здесь вот выпадает вам, что... Скорее всего, либо он будет метаться пока между домом и вами. Особых действий таких. Вот я достала еще две карты. Ну, больше надеяться на вас, на ваш правильный выбор. Верить, что вы поступите правильно. Согласитесь выйти за него замуж. Ну, хотел бы он создать с вами семью. Переходим к королю Пентакли. Кто загадал, то убираем короля. Что же думает о вас ваш король? Что чувствует к вам? Что хочет от вас что планирует с вами и каких действий вам от него ждать что думает о вас так мысли его очень хорошие светлые он думает, как было бы хорошо с вами построить хорошие отношения. Что чувствует? На душе у него какая-то победа в общении с вами, что он одержал вверх. Чувство победы. Ликует он. Что человек хочет от вас? ну чтобы ваши отношения сдвинулись со своей начальной точки на том на чем они сейчас стоят ну, какое-то продвижение чтобы было может быть он вы еще просто друзья он хочет продолжения может быть вы уже и объяснялись в любви а человек хочет еще большего что он планирует с вами планирует он с вами заключить именно семейные отношения, узнать полностью, что такое любовь, познать всю, да здесь даже не полностью, вот не точно сказать, что он хочет именно брака, да, не люблю я этого слова, союза официального, а он хочет именно познать всю любовь, какая она есть, и в чувствах, и в страсти, каких действиях. От него ждать. Человек будет очень торопиться к вам с признанием. Излить свои чувства. Рассказать о них. Так что ждите от него излияний. Вот такой расклад получился для девочек, кто загадал короля Пентаклей. Я желаю вам всем огромной любви, мои дорогие. Кому понравился расклад, ставьте лайки, подписывайтесь. В следующем видео я выложу медитацию, как улучшить, укрепить то, что есть, любовь, сделать ее сильнее. А если ваш молодой человек находится под какими-то сомнениями, как вот выпало у некоторых девочек, я в этой медитации точно так же она получит для себя вибрации, чтобы и ее мужчина как-то проявил себя. Эта медитация не заставляет никого. Понимаете, она, ни одна медитация не влияет на человека. Это не магические пасына, привлечение. Это именно усиление любви вибрации. Там, где она есть, она усиливается. Там, где человек сомневается, он понимает что сомнения лучше оставить и выбрать любовь. До свидания. Пока.